Запись. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас 17 февраля 2022 года. Вот и сейчас мы поговорим о нашем любимом, нашем доходном золотом сечении. Разговор наш не будет содержать большого количества цифр. Это не обучающий вебинар, это разговор о том, где мы сейчас находимся, к чему мы идем, какие у нас перспективы. Ну и естественно, в первую очередь, это вебинар, который посвящен ответам на ваши вопросы. Я думаю, что, наверное, у кого-то все-таки появились вопросы, тем более, что приходят все равно приходят новые люди которые многого наверное не знают о золотом сечении почему у нас в чатах происходят вот ну постоянно какие-то дискуссии то все замечательно то вдруг все плохо говорят на самом деле если так немножко углубиться в основы то золотое сечение это проект или программа которая рассчитана на большое количество в суть по сути на большое количество пользователей реально в свое время искандер говорил что сама работа система рассчитана на миллионы пользователей но ну, то что мы идем в в нашем сообществе к миллионам пользователей, я думаю, что наверное, нам 10 раз повторять не надо. Это наши ближайшие планы, ближайшие, да, ну более далекие планы. Сообщество развивается согласно планам. Планы могут корректироваться в процессе движения, и это понятно. Ну, в первую очередь, наверное, у многих, кто значит, ну, Работает в золотом сечении В нашем гильдиях Интересует вопрос Как долго может работать Золотое сечение Почему значит, На каком-то этапе быстро развивается На каком-то этапе тормозит Давайте будем Объективны На самом деле то, как мы работаем в, нашей, в нашем золотом сечении, примерно так мы и получаем, соответственно. Почему? Потому что это в отличие от других программ, ну как, например, наш бинар, в котором вы можете на совершенном пассиве вложить и получать начисления. Здесь все зависит от работы команды. Здесь нет эмиссии от компании практически. Вот. И значит от того, как мы активно сработаем, от этого и зависит э, то, как мы будем двигаться, как мы будем получать. Э, ну, давайте вот сравнивать, например, с хоккеем даже. Да? Если есть команда, хорошая команда, сплоченная, которая идет к одной цели вместе то естественно что и игра у нее будет на самом хорошем уровне а если в команде есть например одна-две звезды и они тянут все на себя а вся остальная команда не работает не помогает то надолго у той же звезды будь она самой звездой мирового уровня сил просто не хватит вот и соответственно без помощи всей команды, соответственно, и игра будет такая. И мы наблюдаем порой, что когда, ну, это по нашему, я вот постоянно вижу по отчетам гильдии, когда начинает работать команда, идет такое бурное движение, хотя все те же люди, ничего не меняется, но вдруг наступает какой-то момент взрыва. Естественно, что... Ну, не всегда объективно складываются условия для того, чтобы это продолжалось постоянно. Почему? Опять же, потому что практически участвуют в этом, как правило, по большей степени одни и те же люди. Вот. То есть группа людей, например, 200-300 человек, они постоянно занимаются движением, постоянно покупают ячейки, а без покупки ячеек у нас движения не будет соответственно мы будем стоять на месте, стоять и ждать кто же придет и продвинет нас всех вместе вот, или придет Искандер и скажет, давайте мы сейчас как было раньше сделаем там шаг один, потом шаг два, потом шаг три и в результате э, устроим себе маленький передых как было в, в гильдии Фибоначчи благодаря тому, что шаги эти продвинули нас какой-то момент достаточно далеко а потом возник стопор несоответствие в работе программы этого делать нельзя это была очень такая добрая воля ну то есть желание искандера показать как работает сечение я думаю что сейчас многие увидели это многие увидели перспективы в нем те кто не увидел ну есть люди которые приходят сюда через ну, не, через год, например, да, и говорят, что-то у меня не видно движения. Вот начинаешь спрашивать, а он вообще не заходил, он не знает, что, как, где происходит, когда было. Вот. Он даже не знает, может быть, что перешли на другой сайт, что что изменилось, как. Ну, то есть таких много людей они создают негативный фон, как правило, когда начинают вот это задавать вопросы. Есть люди, которые вроде бы и стараются, но они тоже в чатах создают какой-то негативный фон. Почему? Вот они увидели, сегодня у нас там куплено 10 тысяч ячеек, значит, делят общее количество на 10 тысяч. Все, у них получается год-полтора, я уже смотрел по чатам, да, что нужно двигаться до деления. На самом деле, то, что перед этим было там 500 тысяч ячеек, 100 тысяч ячеек, 50 тысяч и так далее, это не учитывается уже, да? А почему так происходит у нас? Вот я ну, постоянно наблюдаю. Значит, и вроде бы даже порой и очень хорошие происходит промо по гильдиям, а все равно такого движения, как хотелось бы, нет. Есть объективная причина, я считаю, для этого, ну, для такого вот торможения. Какая? У нас сейчас, вы знаете, что ну, по идее, 21 февраля у нас трехлетия сообщества нашего. Я надеюсь на то, что 21 февраля будет что-то анонсировано. Я не знаю ничего, могу сразу сказать. да. Я просто ранее это планировалось. Вот, Насколько сейчас это произойдет, реально я не знаю. Поэтому говорить наперед не буду, но я надеюсь на это. Значит, Что Поступит какая-то интересная информация, и в результате тогда люди определятся. Я думаю, что сейчас происходит. Многие ждут, когда будет новый блокчейн, ждут, какие условия будут при переходе на этот новый блокчейн. И даже если они абсолютно уверены в том, что все будет отлично, да, все равно ну, это свойство любого человека в сомневаться, потому что незнание, владение информацией, оно всегда вызывает вот такие вот смешанные чувства, да, и люди накапливают, видимо, те же веки, порой придерживают для того, чтобы, когда пойдет вот этот переход, чтобы у них был задел какой-то, чтобы они определились. То есть, это те объективные факторы, которые влияют как раз на торможение. Вот когда это все устаканится и будет ясно все да наверное опять движение это возроди... вернется на те же темпы почему потому что люди будут уже видеть впереди что нужно делать планировать свое движение дальше вот и соответственно подтянутся многие те кто сейчас ну когда пойдет новый блокчейн, те, которые просто отошли от всего, они тоже подтянутся. Я в этом уверен. А по сути, по сути, да, сейчас те, кто двигают Золотое Сечение, они сейчас только на вере практически работают. И это очень хорошо, что есть много людей, которые верят в наше будущее, верят в перспективы нашего развития. И я скажу, что вот ну вы, наверное, на днях видели, что было остановлено буквально, когда 16 числа вчера останавливали золотое сечение на технические работы. Я специально поинтересовался, какие работы производились там. Была оптимизация, опять же, проведена определенных моментов в программе и была работа над вот то что мы знаете не могли зайти посмотреть ячейки я сегодня специально вот буквально недавно перед зашел что меня удивило что в x2 например в старте я зашел сразу как -то. вот сложнее было в x 3 потому что у меня там сумасшедшее количество там почти 100 тысяч ячеек стоит вот. И там сложнее, действительно, я думаю, что я это сделаю ночью, когда уже нагрузка спадет на сайт. Вот. А во все остальные гильдии, там, где не так много ячеек, то есть речь идет, когда там о 5-10 тысячах ячеек, 5-10 через тире, то быстро очень входит все. То есть совсем по-другому работает система. Перед этим я вообще не мог зайти, например, даже в гильдию, какую-то из гильдий порой долго очень да? часто совсем по-другому работает о чем это говорит о том что никто ничего не бросает о том что э, выполняются по мере возможностей э, техническим персоналом нашим работы по усовершенствованию золотого сечения то есть э, э, о чем это говорит это говорит о том что э, на любом случае золотое сечение оно остается оно будет работать и будет работать долгое время ну мы знаем что это самый долговременный наверное из наших проектов ну по 1090 я вот сейчас не могу говорить там и тоже есть определенное, ну определенное где-то торможение хотя очень большая доходность ну, наверное сообщество должно созреть так же, как созревало вообще до золотого сечения очень долгое время, и многие лидеры даже, да, потом появилась значит, уже я вот смотрел по чатам, мне даже было интересно наблюдать, что как я раньше не подумал о том, что это может быть очень перспективно, да, многие лидеры действительно говорили об этом. Вот, и поняли, не сразу, поняли суть, не сразу, наверное, ну, так бывает. Просто действительно очень сложный проект перспективы ну представьте себе придут придут новые люди я уверен в том что придет большое количество новых людей в ближайшей перспективе естественно видя такую доходность видя такие возможности естественно что появится много новых людей и в золотом сечении которые будут покупать покупать покупать как было вот допустим осенью этой да? много новичков, очень много новичков купили ячейки. Естественно, что они будут продолжать, и те, кто уже давно в золотом сечении, тоже будут продолжать покупать. Просто нужно какой-то момент, наверное, чуть-чуть нам пережить, вот этот вот. Вот. И дальше будем двигаться уже с новыми знаниями. С новыми представлениями о перспективах. Теперь, ну, наверное, наверное, сейчас подошло время, я примерно рассказал о том, как я вижу сейчас перспективы. Да? еще почему я об этом говорю, потому что меня часто задают мои партнеры, из какое-то время -то они появляются и пишут мне в чате ну как настроение, ребята у меня настроение всегда отличное поверьте мне, почему потому что я знаю абсолютно точно что то, что делает Искандер наш, так сказать ну, наш глава глава нашего сообщества создатель нашего сообщества то, что он делает он делает всегда очень грамотно, очень выверенно. Старается делать, конечно, очень быстро по возможностям, потому что его точно так же двигает вера в то, во что, на что, во что он вкладывает огромные силы. Вот. Ну, а видя такого лидера, ну как, как не верить в то, что он делает? Я абсолютно уверен в том, что все будет прекрасно у нас, что мы еще будем смеяться над нашими сомнениями если у кого-то они есть вот у меня никаких сомнений нет друзья сейчас чат вот открыли и можете задавать свои вопросы я постараюсь ну, те что по золотому сечению те тоже на то что я знаю я отвечу у меня никогда нет никаких секретов вот, партнеров. сейчас, ну сейчас наверное или, или пишут, или просто э, партнеры наши думают что, какой же вопрос задать ну если э, знаете, поначалу было очень много вопросов, было сумасшедшее количество вопросов, э, недавно кстати мы э, с, тоже с группой партнеров немножко поработали лички по расчетам вот, ну очень, я очень рад, что люди интересуются как что происходит, как рассчитывать, ну, на перспективу, как делать расчеты в гидиях. вот это очень хорошо, поэтому я всегда открыт для подобного общения, всегда готов помочь. Вот, ну судя по всему, вопросов у нас не так много пока. Неужели мы так хорошо поработали, что у нас даже вопросов не осталось? Хотелось бы научиться. По расчетам будет необходимость. Какое ускорение по движению ячеек? Ускорение... Да, по расчетам я закончу. Значит... Если будет необходимость, я могу еще раз э, провести вебинар по расчетам, показать живую как это все делается. Нет проблем. Вот. Э, никакого ускорения по движению ячеек не предвидится. Ну как не предвидится? Ускорение предвидится, только ускорение зависит от нас самих. Здесь все зависит от нас самих. Э, э, уверенность исключила все сомнения и вопросы. Э, спасибо елена расширение юбки с каждым делением пугает ну вы знаете оно неизбежно но одновременно есть и сужение вот сужение оно тоже там происходит периодически я уже показывал когда мы проводили обучение да? что сужение есть на самом деле и поэтому э ну это нормальное явление так рассчитана система расширение нужно сообщества проводить, это самое важное тогда мы все будем нормально, свободно работать и зарабатывать как давно разговаривал с Искандером Шамильевичем знаете я э э поздравлял его с днем рождения совсем недавно, это было 6 февраля в личку, и он голосовым сообщением поблагодарил. Вот Все, я не считаю, что я вправе сейчас отвлекать его на какие бы то ни было вопросы, если возникают вопросы по золотому сечению, мы решаем его с директором и с программистами вот и вы видите что при возможности, при любой возможности значит мы вносим, стараемся вносить изменения какие-то а Искандер занят другим делом, но ну, не вправе я отвлекать его любыми пустыми вопросами, тем более что у нас сейчас каждый работает своей области э, самостоятельно, то есть есть проект, над в котором мы, э, так сказать, занимаемся руководством, мы занимаемся этим, э, согласуем возможности, естественно, с руководством компании. Вот, если есть возможность что-то изменить, меняем, если нет такой возможности, значит, просто ждем, вот. э, без внимания никакие вопросы партнеров не остаются, поверьте мне работа производится постоянно вот. ну это важно а просто отвлекать человека любого даже да, пустыми вопросами ну я не знаю я не считаю это возможным знаете сколько сегодня у меня тут разговор вернее общение происходит в чате человек написал что хочет купить ну, вернее, предлагает, можно купить землю в этом как он там NFT или что там такое, да, типа в каких-то метавселенных, я говорю, ребята, я не занимаюсь метавселенными, да, я не занимаюсь, я привык работать как-то вот на земле, и если мне нужно что-то купить, я буду на земле покупать, а не там, а заниматься всеми модными, особо модными вещами, которые через Некоторое время э, некоторое время может накрыться просто это реально, да? Я не собираюсь, не планирую. Может, я ошибаюсь, не знаю. Но это не мое. Какой, э, здравствуйте. Такой вопрос, сколько будет работать золотое сечение, ведь когда откроют площадку, все проекты закроют. А когда будут выводить, выводиться, а как будут выводиться веки оттуда? Ну, во-первых, э, во-первых, информация о площадке. О площадке. Это информация не сегодняшнего, не завтрашнего дня, я так думаю, да. Э, ну, как минимум, для того, чтобы открыть площадку, мы планировали, вот в последнее время было были разговоры о том, что нужно миллион пользователей, да. Давайте миллион пользователей наших партнеров соберем, вместо там 20 тысяч, да, миллион соберем и откроем площадку. Вот. Э -э, тогда будем смотреть, как там, э -э, что делать, вот. А до того, я думаю, что ближайшие пару лет мы точно проработаем от и до. И чем больше будет людей сейчас приходить новых, тем быстрее мы будем двигаться там. Поэтому, ну, я особо не думаю о том, что и как будут выводиться веки оттуда. Как обычно у нас вот с обводом бывают проблемы в наших проектах. Э, а с выводом никогда про, про, проблем нет. Выводите в любой момент. Как там будет что решаться? Ну давайте доживем до того момента, когда мы пришли, вот открыли площадку. да, А там у нас торговля идет сумасшедшая. И у нас мы тогда выводим деньги выводим все что можно из золотого сечения и там покупаем продаем по-быстрому площадка когда откроется ну я же сказал площадка откроется я не думаю что э, за год мы соберем миллион я не думаю хотя я очень надеюсь что мы соберем миллион пользователей и откроем площадку и я буду очень этому рад потому что то что планируется на той площадке поверьте вы сами наверное будете в шоке когда узнаете все эти нюансы я надеюсь что мы в шоке будем когда откроется даже новый блокчейн и все сидим в преддверии ждем этого все вопросы тоже иссякли а вот есть где посмотреть какое количество век находится э, в рынке на руках не в эмиссии а то находится информация что все 21 миллион монет на рынке как-то ну вы можете посмотреть э, в, самом, в самом блокчейне там э, есть же возможность зайти посмотреть какое количество значит уже это самое... я честно говоря так не заморачиваюсь с этим вопросом вот но зайдите посмотрите сколько монет не в эмиссии информация о том что уходит 21 миллион монет на рынке но ну, я не думаю что это так потому что у нас если бы было например был 21 миллион то наверное и в века авто там бы еще и продолжалась эмиссия вот. нет мы смотрели же что восемь с половиной где-то миллионов пока использовано. Вот. все идет по плану а то что ходит информация, ну, я как-то, вы знаете, я вот всегда конкретно у людей, те, которые причастны, те, которые отвечают за эти направления, я обычно у них спрашиваю, а не у агентства АБС, я, правда, тут вот перекликается у нас с команды АБС, это немножко не то, агентство АБС, это одна баба сказала, это даже ОБС агентство вот и я не слушаю никаких слухов не смотрю даже в чатах когда начинают что-то но ну, я не вступаю вы знаете сами что я не вступаю в подобные дискуссии если нужно человеку объяснить что-то пожалуйста а в дискуссии о том что где-то кто-то что-то услышал я говорю так приведите мне пример конкретный вот данные откуда вы взяли четко если я, значит, вижу, что да, данные объективные, я смотрю, изучаю, проверяю. А если нет, чё болтать зря? Я не думаю, что кому-то необходимо взять и выложить 21 миллион монет. Зачем? Если ну, в рынок забросить, зачем? Если тогда это вызывает падение курса, как правило, то есть излишки монет вызывает падение курса а курс вы видите что века вырос сейчас и он держится более-менее стабильно я немножко на бирже продаю покупаю вот. ну, создаю движение такое немножко сам заодно учусь этому в малых масштабах просто чтобы немножко быть в курсе всего этого вот. И я вижу, как меняется курс. Он, конечно, зависит от многих факторов, но если бы было вливание сразу 21 миллиона, ну, поверьте вы, вы сразу бы ощутили это на курсе. Там бы было, допустим, после, после запятой еще, наверное, один или два, как минимум два нуля, наверное. Ну, вы можете по другим монетам, которые очень были разрекламированы видеть это, что как только увеличивается значительное количество монет на руках, соответственно, курс здорово падает. Поэтому никто не будет этим заниматься. Смысла нет. Реально. И если вы там спрашиваете, верите в это, я не верю. Он говорит так. Объективной информации у меня по этому поводу нет. Вот у нас уже прошло всего-то полчаса. Вопрос. Так. Возможно ли покупка золотом осеч... э, осечении одновременно не 100 ячеек, а хотя бы 500? Я задавал этот вопрос, просил. Изучал этот вопрос программист. Серьезно смотрел, сказал нет. Нельзя. Пробовал он там э, варианты. Говорят, нельзя, иначе будут сбои в системе. Слишком как-то система вся завязана. Не знаю, в чем там детали, но не получается. Так что придется нам по 100 ячеек так и покупать. Надеваются сообщения, но если сообщения со ссылками, то со ссылками они удаляются. Если сообщение не очень приличные, пожалуйста, Александр. Если сообщение не очень приличные, либо они некорректные, наверное, модератор удаляет. Ну, а как иначе? Вы знаете, у нас приходят разные люди, и некоторые есть неадекватные абсолютно. после выхода нового блокчейна веки будут выходить золотое золотое время сразу на новом блокчейне ну, конечно там же все это будет у нас я помню по прошлому но ну, там правда было не немножко не так там был не переход на новый блокчейн сразу да а там был переход на монету значит с на уже на монету век так вот, э, там э, сразу был пересчет э, тех средств, которые были на балансе уже в новых монетах. И уже когда выход, выход был, уже все, уже в новых сразу было, естественно. Ну, я, я предполагаю, что оно точно так же и будет сейчас. Все будет уже в новых. Да, и потом, вы знаете, очень много ходит разговоров о том, что там своп и там меняется ну, количество там ну соотношение между этими самыми Но, знаете до тех пор пока я конкретно не увижу вот сообщение о том что вот так то так то так то будет меняться я буду придерживаться той э, позиции что например что будет переход как на рай я не знаю, никакой объективной информации у меня нет, да. Но, например, когда мы переводили с одного блокчейна на другой райда, то же самое, да, мы вообще этого не заметили. Поэтому я придерживаюсь этой. Как оно будет, так и будет. По крайней мере, я на процентов уверен, что хуже не будет в любом случае. А если будет лучше, ну, давайте радоваться вместе тогда, и все. И не переживать по этому поводу. Нам нужно переживать, скорее всего, о том как бы нам увеличить наше сообщество побыстрее, как бы нам вернуть наших партнеров, которые куда-то ушли, терять деньги, да, вот и не знают о том, что у нас все работает, все продолжает крутиться, просто да, мы перестраиваем сообщество, немножко, может быть, меняем как-то приоритеты, направления, но мы делаем, ну, наше руководство делает все для того, чтобы чтобы у нас соответственно э, все продолжало работать на долгие годы вперед чтобы не было сбоев никаких Есть много компаний вы знаете посыпались по моему что-то 93 процента или 95 процентов за год улетело таких так об а гильдии райда почему лимит не поднимают на веках сотнями тысяч покупают, а там еле еле идет а вы знаете в гильдии хнарайда лимит не поднимают, если не поднимают, то там поднимали уже вот лимит это зависит от руководителей гильдии они видят так развитие вот. когда будет открыт блокчейн ну как только запустится так и будет открыт я не знаю я не знаю вот в гильдиях Нарайда все зависит от руководителя, от руководства гильдии поднимут, решат поднять э, такой-то будет э, так же как и в любых других гильдиях если есть ограничения, значит э, руководство и э, актив гильдии наверное видит, что так лучше наверное видит. так вот. это их право они организаторы гильдии, создатели могут говорить так гильдии и они вправе решать, как лучше двигать гильдию. Если есть какие-то у них ошибки, ну в чем-то, ну допустим, я стараюсь так где-то, если я вижу что-то не так, я задаю вопросы, может быть подсказываю, но это не значит, что я вмешиваюсь в это дело. Я не думаю, что я должен вмешиваться в работу гильдии в таком плане, то есть диктовать что-то. Это не моя функция. Вот гильдия гильдии сами решают если никто не знает тогда почему все ждут 21 февраля 21 февраля день рождения нашего сообщества это сообщество будет уже три года 21 февраля раньше когда-то анонсировалось, что скорее всего будет проведен вебинар и там будет может быть рассказано о перспективах, может быть анонсируется как-то отчасти значит блокчейн новый какие-то нюансы мы узнаем вот и все на это просто надеются и все поэтому все ждут ну а как если у нас нет никакого ориентира и ничего не ждать то чего лучше ждать 21 февраля и надеяться на том что мы очень много интересного узнаем и это хорошо всегда нужно расставлять вехи в планах своих даже да вот у нас есть точка мы на эту точку работаем это правильно В любой компании так делается пожалуйста пожалуйста но я думаю когда мы уже немножечко получим какую-то информацию тогда как я и сказал и движение поактивнее начнется у нас вот. будем уже видеть, что делать как как как двигаться дальше ну, по крайней мере, у нас сейчас есть несколько проектов, в которых мы можем зарабатывать нормально, получается, в принципе, и бинары, и бот э, вот, и 1090. Все нормально, работаем, продолжаем работать там активно. Возможности для заработка у нас сейчас есть. Сидеть и говорить, что вот у нас ничего нет у нас все у нас все деньги кончились все все все все все все, все полетело ну знаете некорректно немножко возможности предоставлены возможности прекрасные вот, э, собственно говоря у нас очень много людей которые живут на пенсии даже свою пенсию частями вкладывают в то чтобы продвинуть тоже за золотое сечение я знаю такие э, значит таких людей они сами двигают очень активно и спасибо большое за то что они верят в перспективы за то что они другим партнерам помогают поддерживать эту веру помогают двигать многим многим многим помогают двигаться вот за счет их средств в том числе проводится много промо благодаря чему многие партнеры новички особенно получают дополнительные бонусы вроде бы это их бизнес они покупают ячейки и за это еще им наши же партнеры дарят дополнительные ячейки вот за счет за свой счет это очень хорошо это значит что очень много у нас партнеров которые привыкли работать в команде это значит что команда есть она может лучше или хуже работать но команда есть и с этой команды можно ставить самые большие задачи и развиваться так так пожалуйста рай ну что вопросов больше я так понимаю нет спасибо Куралай, за добрые слова, добрый вечер. Ну, если бы у меня не было веры и уверенности в том, что делается, я бы ничего не добился. Могу вам точно сказать. Те, кто не верит, те не добиваются. Вот. Потому что когда я пришел в сообщество сюда, я могу сказать, что у меня наверное кроме долгов по кредитам ничего не было понимаете я начал практически с нуля вот и я очень многого добился благодаря труду э, своему же да? вот я не отношусь к людям которые создают очень большие себе команды на самом деле да но ну, я очень Будем говорить так, скрупулезно подхожу к своим партнерам, потому что я понимаю, что с каждым партнером мне в любом случае придется работать. Если я вижу, что отношение к компании вообще, да, отношение к руководству компании, к тому же Искандеру, оно не, не совсем хорошее, будем говорить так. Я с такими партнерами не работаю, я с ними расстаюсь. Я просто блокирую вот ну многие знают я очень человек который готов работать может быть с партнерами сутками да если необходимо да но если вот наступает но ну, если такие партнеры появляются которые ну ведут себя не неадекватно если я вижу что они просто просто хамят просто знаете, ну не знаю как это сказать, ну в общем я просто блокирую их все, говорю ребята, вам со мной не по пути лучше я идите к кому-нибудь еще, получайте там, я не... мне не нужны ваши деньги, которые я заработаю на том, что значит ну я буду вот где-то это самое, я лучше сам, сам буду заниматься вот, поэтому именно благодаря вере я и достигаю результатов а как можно не верить кондеру я вообще не понимаю вот. я такой человек по жизни что я много видел людей да и я могу сказать что я либо верю либо не верю вот серединке нету туда-сюда вот это вот это не для меня вот. если я верю я иду до конца какой какой бы он там ни был да вот. значит если я ошибся значит я ошибся это моя ошибка но я только когда я верю, я могу вести за собой людей. Если я не буду, буду сомневаться. Все. Спасибо. Спасибо, друзья. Да, активов было мало. Работали на мизере, я помню. Можно ли создать гильдию, в которой ограничить покупку и ячеек не более одной день не менять условия равные условия вы знаете хороший вопрос на самом деле когда когда вот создавались еще гильдии ну начали работать я потом когда я уже стал руководителем проекта вот я увидел что ну запуск любой из гильдий, да, нужно начинать именно так, чтобы были равные условия, и довольно долго. В принципе, если ну, я планировал создать свою гильдию вот с таким условием, но потом потом там были другие люди, которые тоже захотели создать гильдию, я думаю, ну не буду я этим сейчас заниматься. вот. Но, но вот эти вот условия, начинать с одной ячейки например да я считаю это было самым правильным и я бы например если бы я организовал организовывал гильдию то я бы например организовывал действительно в течение там допустим месяца покупку по одной ячейке давал для всех в течение месяца потом уже потихоньку добавлял но опять же опять же ведь такие гильдии созданы были они начинали там с малого количества, да, вот, туда многие, многие сразу бросились, потому что да, вот эти равные условия есть все, а потом потихонечку начали, ну, начали просить о том, чтобы лимиты увеличили, лимиты увеличили, потом начинаются опять какие-то торможения, опять что-то не то, вот, поэтому наверное у нас и так сейчас на данном этапе много гильдии. Действительно много гильдий. И поскольку многие партнеры они как бы ушли в тень, и активных участников не так много, но придут те же те же люди, которые были у нас здесь, да, придут, купят по одной ячейке и дальше опять будут точно так же сидеть. Пока там да, большинства людей не дает, что мы только вместе можем здесь заработать до тех пор бессмысленно я считаю создавать какую-то новую гильди которая взорвется на месяц на два на три да и потом опять будет точно так же двигаться давайте делать то что у нас есть вот есть у нас гильдии например те же где пока еще юбка совсем маленькая да вот ну например тоже та мандала там до деления там осталось, я не помню, там 30 тысяч или сколько там ячеек. Да это можно за один день сделать при желании, если вот захотели все, кто это самое, да, собираются, захотели бы и сделали. Вот. Но боюсь, что мы просто еще, наше большинство партнеров еще не умеют вот этого вот, еще нету такой тесной связи даже между гильдиями. Это делают, многие пытаются, пытаются дарить ячейки. Ну, промот делать, чтобы подарить ячейки в других гильдиях, наверное, мы еще в на нашем вот сообществом, которое у нас в гильдии, да, в гильдиях, мы не доросли, может быть, еще до этого, до осознания ну, совместного движения. Ну, наверное, пока, пока так. Пока мы, э, да, это легко, э, пока мы доросли только пока до как говорил в свое время Искандер, битвы гильдии, но слава Богу мы не дрались, мы конкурировали и это помогло на каком-то этапе вот помогло нам продвинуть гильдии, много нашей гильдии, было очень мощное движение я уверен, что оно еще и дальше будет сколько века и райда надо иметь к первому числу как можно больше ну, я не знаю сколько нужно иметь но как можно больше вот. не ну, многих 21 -м. я думаю что скорее всего мое мнение что скорее всего да может быть анонсированы какие-то детали но скорее всего не 21 будет вот запуск именно самое нашего блокчейна потому что ну всякие нюансы бывают всегда нужно брать запас какой-то на то, что где-то что-то не пошло, где-то тестирование не успели сделать, где-то еще что-то. Ну, давайте объективно подходить. Работа очень сложная, если там, поскольку там большая группа работает, людей, да, и все готовят это, сроки для этой работы, возможно, что очень такие ограниченные, потому что я знаю точно, что Искандер зря просто так не будет не выходить на связь, да, он заходит в чаты, глянул, все нормально, пошел дальше работать. Вот. Не зря он не выходит в чаты, именно потому, что он слишком, он все силы отдает на то, чтобы организовать эту работу все и сам, я уверен, что больше, чем многие другие работают руками даже, да, Потому что он тоже занимался в свое время и программированием, и всем остальным. Ну а потом э, от него же зависит, от него же зависит, соответственно, и конечный итог, то есть связь между всеми элементами, э, то, как он видит это, оно должно, конечно, все это быть подогнано очень четко. Вот. Да, нам надо расти своим отношением вообще к нашему сообществу в первую очередь. Ну, будем говорить так, мы многие привыкли к тому, что вот мы пришли, заработали и все, а здесь, здесь другая система. Вот когда я в свое время это понял, да, я начал немножко по-другому вообще относиться. Это мы, мы должны относиться к, к вот этой работе нашей, как к куску нашей жизни. Это не нас не надо не должны заставлять делать это мы э, должны э, значит э, сами по э, зову души э, значит соответственно э, двигать все это дело вот э, Получается, неравные, неравные условия сейчас, когда выигрыш всегда выигрыши будут те, кто может взять больше и быстрее тогда, когда старт одновременный. Технически новички всегда опаздывают. Кто может больше взять? Взять могут все максимум, ну по крайней мере в гильдиях на веках, максимум 10 тысяч ячеек в сутки. Условия здесь абсолютно равные то, что кто-то раньше начал, кто-то позже опять же давайте я вам свою историю скажу когда запускался запускался первая гильдия запускалась еще не было гильдии просто матрица Фибоначчи я пришел на нее это было 21 ноября 2019 года так вот я пришел вроде бы ну, одновременно со всеми. Запуск был на 6 вечера, назначен. Я все сделал, я все подготовил. Я со своими партнерами решил. Мои партнеры тоже здесь находятся. Они могут подтвердить мои слова, да? Дальше. Что было? Вот я все приготовил, я уже готов был нажать эту кнопочку на запуск, все нормально было там, да, но перед э, с нашим перед запуском, как раз за час там, ну, ведущий вебинар, проводил вебинар и сказал, что перед этим самым желательно обновить страничку, обновить страничку, ну, и один человек, который всегда верит всему, он естественно обновил страничку, в результате при, перед самым запуском в результате при запуске я 20 минут не мог войти мои партнеры которые э, по, по моей ссылке входили да они вошли и они э, продвинулись гораздо дальше меня там да то есть у них у x8 x13 там да уже иначе у меня x5 застряла если бы я думал о том что я опоздал я бы не был там где сейчас Pues, я да? нахожу. Вот. У меня бы не было одного из самых больших количеств ячеек, да? Я бы сидел и стонал. Ай, меня бы опять обошли, понимаете? А я просто начал, начал просто изучать это все. Ну, не получилось, не получилось. Значит, я буду думать, как дальше двигаться. Вот, я начал изучать, я начал двигаться. В результате сейчас я руковожу этим проектом. Вот, я корректирую, понимаете? То есть нигде Многие пришли позже, да, многие пришли позже, но тем не менее они успели достичь результата. У меня есть э, партнер один, которого я до февраля месяца э, уже там три месяца уговаривал войти. Вот. Теперь он все время меня благодарит в чатах за то, что я все-таки его заставил туда войти, да, фактически. Хотя он очень не хотел. Но он тоже добился хороших успехов. Понимаете, то есть не факт, что те, кто придут следом буквально через э, там два-три месяца да, после запуска, что они не будут завидовать тем, которые сейчас, которые считают, что они опоздали. Да никто не опоздал, все только начинается, я считаю. Вот это мое мнение. Ну, а вы можете к этому относиться как угодно. Я просто высказываю то, что я думаю. Так, ну что, друзья, у нас 19.53 я думаю, что запись я включил, да, все нормально, запись будет, пересмотрите. Спасибо вам за вашу активность, за ваши вопросы. Вот, спасибо за ваше участие. Поэтому Давайте до встречи, продолжаем работать, продолжаем участвовать активно во всех наших мероприятиях. Желаю всем удачи.